Сорт томата Аметистовая драгоценность. Еще один красавчик моей коллекции. Ярко-ярко-розового цвета и фиолетовые, идет от плодоножки. фиолетовые полосы поднимаются к верхушке. Вообще красивейший. Это среднерослый и среднеспелый сорт томата. В, отры, в открытом грунте высота куста до 80 сантиметров, в теплицах чуть выше, до метра двадцать. Вес плодов от 150 грамм. Куст обязательно требует подвязки и формировки. Формировать лучше в 2-3 стебля. Тогда получается более обильный урожай. Одним из достоинств этого сорта является то, что он способен плодоносить до самых заморозков. И еще этот томат очень и очень вкусный. Посмотрите какой красивый этот томат в разрезе. Густо малиновый цвет. Многокамерный, мясистый и сочный томат. По вкусу он сладкий и присутствует небольшая кислинка. Подходит для употребления в свежем виде, для приготовления соусов и соков. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.